в личной жизни артистки было три алексея в первого будущая звезда влюбилась в подростковом возрасте за второго актера алексея моисеева вышла замуж родила ему сына никиту пара рассталась сумев сохранить теплые дружеские отношения к 40 годам ольга решила стать мамой во второй раз в этом ее поддержал новый избранник тоже алексей но из-за проблем со здоровьем артистка не могла забеременеть естественным путем оставался один выход помощь врачей была попытка ЭКО, когда меня обманули, взяли деньги, не проведя основную процедуру. Это было чудовищно. У меня после этого были жуткие последствия, повлекшие за собой серьезную операцию. После нее шансы восстановить детородную функцию были 50 на 50. Но я пошла на это и в моей жизни встретился удивительный врач, которому я безмерно благодарна, рассказала артистка на передаче «Судьба человека». Специалист сделал свое дело, Ольга забеременела. Увидев две заветные полоски. Она всерьез испугалась. Я была уже в возрасте, не понимала, смогу ли содержать ребенка. Психосоматика делает свое дело. Доктор убедил, что все у меня получится. И все получилось. Продолжила она. Спустя 8 месяцев на свет появилась долгожданная дочь актрисы. Малышку назвали Марией. Вот только семейная жизнь Ольги и Алексея не сложилась, пара рассталась после десяти лет совместной жизни. Это было упрямство с моей стороны, призналась артистка, отмечая, что эти отношения стали портиться в то время, когда она мечтала о второй беременности. Может он не выдержал, понял, что на пути этого паровоза лучше не стоять. Внутри любой женщины таится разрушительная сила. Главное, не доводить ее до ярости и отчаяния, тогда она начинает крушить все вокруг себя. Наверное у него хватило мудрости просто отпустить меня, за что я ему очень благодарна.